Социальная сеть Авеню – сеть нового формата с игровой платформой и маркетингом. Это новое инновационное направление по объединению людей, желающих не только общаться, но и строить свой бизнес. Стратегия развития и поэтапный запуск функционала Авеню дает полное представление об уникальных и многофункциональных возможностях социальной сети. Это денежные переводы внутри системы без комиссии, чаты для общения со всеми пользователями социальной сети, игровая платформа с получением дохода, вебинарные комнаты для проведения конференций, размещение и просмотр рекламы, получение денежных подарков с возможностью вывода средств, получение дохода от глобальной структуры пользователей социальной сети, получение дополнительного дохода в маркетинговых программах Парка Авеню» и программе «Коробочка с сюрпризом», получение партнерских вознаграждений. И это малая часть того, что в ближайшее время представит глобальная социальная сеть «Парк Авеню всему миру. С развитием социальной сети будут открываться новые функции и программы, которые уже заложены в планы развития Парка Авеню. О всех дополнениях будет размещаться информация в разделе «Новости». На начальном этапе при запуске социальной сети подключится маркетинг социального тренара и основных программ с возможностью оплаты места в программах. Программ будет несколько, а именно две социальные программы, программа номер один «Социальный тринар» и программа номер два «Миксер». Далее семь основных программ. Это программа «Березовая», программа «Жасминовая», программа «Розовая», программа «Сиреневая», программа «Парковая», программа «Сосновая», программа «Карусель», а также программа «Коробочка с сюрпризом». Подробнее знакомиться с маркетингом данных программ вы можете на сайте сети в разделе «Маркетинг». После запуска маркетинга поэтапно начнут запускаться все функции социальной сети «Парк-авеню». Долгосрочная стратегия развития и планы нашей сети в поэтапном запуске различных функций и программ дает безграничную возможность развития и финансовую независимость каждого пользователя социальной сети Парка авеню Становитесь партнером сети «Парк Авеню» и оставайтесь в гуще событий. «Парк Авеню» открыт для вас и ваших друзей.